Вот Рома делает новую прокладку для трактора, потому что там какое-то такое место, где она постоянно съедается с дней работы. Shayna, Duncan, sí, да? Да, и вместо того, чтобы покупать, мы научились делать из паранита прокладки. Мы сейчас выкапывали деревца, который будем сейчас пересаживать. Если честно, я пока не знаю, как они называются. По-моему, клен или вяз. Да? Я не знаю. Что мы будем делать сегодня? Мы, скорее всего, пойдем еще куда-то, или сюда куда пойдем вечером? К соседям. К соседям, да, тут очень такая жизнь, активная помимо того, что еще можно работать, можно еще, в общем-то, для души отдохнуть. Что-то ты добавишь? Все очень клево, солнышко светит. Вода хорошая стала. Да, погода, кстати, очень замечательная сегодня. Даже мы вон разделись. Я даже подумываю, не попробовать ли какая там вода возили. Вот сижу как раз и думаю об этом. Вот мы чистим бревно от коры, чтобы в итоге оно получше сохранялось. В итоге стол, да, который будет что, знаком для границы территории, по-моему, Какой-то да? такой план. В принципе, кора довольно хорошо отделяется. Я даже не знаю, почему. Такое забавное прям ощущение. Как, как будто фрукт чистишь. Очень смачно. Вот, барабан сцепления разорвало, здесь часть его оторвалась. Мы ее пытались борить проволочной сваркой, но не держит, не хватает прочности. Отрывает опять. Поэтому надо, видимо, менять целиком барабан. Так что сегодня мы остались без культиватора, но у нас есть трактор, поэтому будем пробовать трактором все это делать.